захотел прыгнуть с парашюта в этом. Прыгать. Да, вы понимаете, что там могут быть ситуации, но, понимаете, если вы его не начнете отпускать, то это никогда не случится. Вы здесь что только можете сделать? Во-первых, успокоиться, успокоить свой ум. Не надо там мысли всякие туда закидывать, закидывать бесконечно, да? Невротик. Да. Вот. И просто. Это должно быть здоровое отношение к этому. Вы верите в Вселенную, что все будет хорошо. Для чего-то вы его родили, для чего-то он в этот мир пришел, и он, все будет нормально. Поэтому здесь только так. А если вы все время влезаете в эти отношения, все время вот, хотите вот что-то помочь и так далее, это уже получается, что это ваш невроз, который вам не дает покоя. Это такие невротические отношения, которые вы научаете ребенка так жить. А он потом это переносит в свою семью. Начинает там с женой, с мужем так разбираться. Находит себе такого человека, который будет нарушать его границы. И в итоге там такая развивается такая ситуация, которая не дает созидания для творчества двух людей. Нет вот этого четкого семейного ядра выработанного. Эта семья должна, да, она приходит, она берет ценности, Один половинка берет ценности из своих родителей, половинка берет ценности из, из, из своих родителей. И представляете, им нужно много времени, особенно первыми время, ну как вот после, как медовый заканчивается, да, вот медовый конфетный период до трех лет. А потом вот это начинается, вот они друг друга смотрят над другими глазами. Ты не так сделал, а я не так сделал. Или муж начинает говорить, а моя мама так делала, а моя мама сяк делала, а моя мама, у нее котлеты лучше, у нее больше такой вкусный, а ты не умеешь чай заваривать, что так далее. И что в итоге? Если все время вы будете так говорить, выговаривать своей жене, она в итоге на вас или оденет в лучшем случае кастрюлю на голову, да, или скажет в худшем случае, иди ты, дорогой, да, иди со своей мамой живи, разберись, это здоровая женщина, можно сказать. Так. Разберись со своей мамой сначала. А женщина другая, что будет Она будет устраивать соревнования со свекровкой. Для нее свекровка плохая. Потому что муж говорит все время про нее, да? нас сравнивает. С своей маме она идет жаловаться все время. Все сливает, что в семье происходит. И в итоге вот такая каша, она, вот, понимаете, она приведет обязательно к разводу. Если вы это раньше поймете, вы поможете своим детям сохранить семьи. Да, бывают такие моменты, несовместимость, да, вот какой-то кармический брак и так далее. Ну вот, период прошел, развили, все хорошо, пошли дальше. Но в основном сплошь и рядом творится вот эта бытовуха, где двое могли быть счастливыми людьми, они в итоге несчастливы. Несчастливы, понимаете? Потому что родители начинают нас до сих пор делить, вмешиваться, то есть здоровые отношения это вот я, это вот он тоже, я, понимаете, Ну другой я, я это я, он это он, да? это мое, это твое, это не значит, что если я хочу борщ, он тоже должен кушать борщ, понимаете, и поэтому вот это и есть уважение друг к другу, что ты, что ты хочешь, что тебе нужно. Был такой замечательный психолог Фредерик Перс. Это вот основатель идеи гештальтерапии. И вот он говорил, я делаю свое дело, а ты делаешь свое. Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. Понимаете? А мы что делаем? Мы ждем эти ожидания, а потом, когда мы не получаем, мы что делаем? Обижаемся еще. А потом что у нас отсюда идут? Заболевания, да, как вы понимаете, мы уже об этом рассказывали. А ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. Ты это ты, а я это я. Если нам случится найти друг друга, это прекрасно. Понимаете? А если нет, этому нельзя помочь. Поэтому, дорогие друзья, задумайтесь над этими словами. Это прекрасно сказано вот именно о личности границах. И важно научиться вот это вот уважать личное пространство друг друга. Что здесь происходит дальше? Вот, рассказывай дальше. Вы живете в одной комнате. Ну, допустим, у вас сейчас такое вот, ну, сложились обстоятельства у вас однокомнатная квартира, к примеру, да? И, и когда приходит на консультацию, говорят, ну как вот, у нас же такие условия, я не могу, у меня там, возможно, еще, там несколько семей живут и так далее. Это другой вопрос. Конечно, здесь нужно вопрос решать, то, что каждая семья должна жить отдельно. Да? Как бы это вам ни казалось трудно, Потому что вы думаете, вот некоторые даже взрослые а, тетики уже со своей семьей лезут в семью родителей и живут вместе, говорят, так удобнее. Взрослые деваха живет с родителями или там сын. Даже он, например, бизнесом занимался, он, он до сих пор у мамы живет. Так удобнее. Мама постирает, мама помоет, мама накормит. Ну раз мама это делает, она что делает? Ей это выгодно. Она же всю жизнь этого и достигала. Мой сыночек, брось ты эту невесту, без нее обойдемся, да? О, хорошо. Я сама тебе всю жизнь готовила и дальше буду готовить, понимаете? Как мне хорошо. Мой сыночек рядом, ему хорошо, никто не мешает. Чужие женщины не донимают его, да? У него, я берегу его нервную психику, понимаете? Вот. Зачем нам кто-то другой? Нам с тобой хорошо. То есть, понимаете, вы его опять пытаетесь затолкнуть уже этого 30-летнего, 60-летнего лба в свою утробу опять. Понимаете, что вы делаете? Вы опять его в это серьезное отношение толкаете. Вы его никак оттуда вытащить не можете, никак родить до сих пор не можете. А жалуем-то, мы, о, как? А как мне быть? Вы вот говорите, вам легко, а у вас там-то по-другому. Кто сказал, кому легко, да? У каждого своя ноша, правильно? А здесь важно это осознать. И эти проблемы можно решить. А мы создаем в этих семьях такие отношения, что нам так удобно. Нам так удобно. И, извините, это моя семья, это мое игру, Это я создаю свое, как хочу. И ты, пожалуйста, вы сразу же договариваетесь. Важно договориться до свадьбы. Твои родственники вот не лезут к нам, мои родственники тоже не лезут в ответ. Как я готовлю, как я обращаюсь с мужу, как и что, я разберусь сама. Если муж этим недоволен, он мне скажет. Или наоборот. Понимаете, если я чем-то недовольна, я ему скажу. Но не бежать к его родителям с докладом. И не бежать к своим родителям с докладом. А, потому что вольно или невольно... Здесь родительский инстинкт, тоже есть этот семью, особенно у мама. что у них сразу в картинах такие глаза. Не подали моему сыну котлету, да что вы, его оставила ты голодным, как ты могла, понимаете? И все, и пошла спасательно сына. Поэтому а, вот эти моменты и начинается влезание в семью, понимаете? Вы уже вырастили ребенка, вы уже все, вы ему ничего не должны. То есть это важно понимать. Запомните это своей жизнью. Вот на Западе очень хорошая практика. С одной стороны, они собирают деньги не на черный день, а на путешествие. Вот они родили ребенка, отпустили в 16-18, все. Иди в мир весь свой. И э, со своим мужем, они что ли, вы часто видели такие вот пары? Они гуляют, отдыхают, они на море, они еще где-то, они какие-то процедуры принимают. Им интересна другая жизнь. Они что-то делают. Понимаете? Им хорошо с самим собой. Дети почему-то э, без них не ругнули. Они процветают. Они что-то делают. Понимаете? Вот таким образом это получается, дорогие друзья. Поэтому, а, когда вы... Мешаетесь, живете в жизни детей, вы получаете, заполняете, во-первых, свою пустоту, и живете жизнью детей, и вы крадете. Крадете жизнь у детей, понимаете? Вы снимаете их потенциал. А ребенок научается, он до сих пор, ему хоть ну, там большая чутька, она до сих пор девочка. Мама моя такая, сякая. Она меня никуда не пускает. Слушайте, вам уже 30 лет, 40, 50 лет. Что вы вас? Мама мне денег не дает. Или там, наоборот, деньги дает. Поддерживает меня. А мне там такой муж еще достался. Еще что-нибудь. Понимаете? И вот таким образом мы начинаем в своей сценарии дальше жить. А в итоге, что получается, нам так удобно, мы не можем быстро эти границы, в итоге мы не можем заработать себе денежку, мы не можем позволить себе одеть то, одеть это, купить то, ребенку купить или не так, не то, что игрушку, а какой-то шоколад. Моменты есть такие. Понимаете, в жизни, конечно, разные ситуации могут быть. Бывают такие древние трудности, человек потерял там работу или еще что-то, еще что-то. Да? Ну да, в такие моменты мы помогаем. Есть такая а, тайная касса, да, с, с, тайная бухгалтерия между ну, как бы, родными. Но если это происходит постоянно, иногда даже бывает так, что а, ребенок пьет, пьет, запоем, приходит, мама еще денег дала. Он же сейчас, а то умрет же. И на что она дает? Алка алкоголь, на наркотики. Понимаете? Поэтому, конечно, здесь очень важно, дорогой мой, даже если ты, ну вот, бывает ситуация, что мне делать, он же вот, он пропадет без меня. Он же такой, да, это его выбор. Да, когда-то вы ему это позволили. Да, когда-то вы это сделали. Ну что теперь? Теперь ваша задача в своей голове меняться. Понимаете, очень часто происходит, почему мы говорим, родовая программа искупляется. Когда вы работаете, не надо работать с ребенком, надо работать с собой. Часто я вижу многие вопросы, вы пишете о своих детях, да? А, там у меня с дочкой такая проблема. Не взаимоотношения, это понятно, другой разговор. А что вы не свою проблему, а первую очередь дочку. Даже приходит у нас есть техника исполнения желания, загадывать желание за детей, ремонт хочу там у кого-то сделать. Или там, мы говорили, вот завтра, кстати, будет очистка пространства. И женщина приходила, а я вот свой дом хочу очистить, еще ребенка дома очистить. А вы спрашивали у ребенка, хочет ли он? Да, я спрошу. А вы знаете, вы были правы. Но она же этим не закончила. Она сказала, а давайте я ее дом, вот я должна, вот я за нее проплачу, все, лично ее дом, лично там, мы еще лично чистим, лично почистить дом. Почему-то маме кажется, что у нее там дома что-то не в порядке. Понимаете, она так решила. И В итоге ребенок, она от ребенка выслушала эту птицу всю. Она говорит, да, вы были правы. Я говорю, если ребенок попросит, скажет, мам, вот у меня какая-то вот такая, такой вопрос. Ты же, возможно, куда-то хочешь на вебинар, да? Ну, скажи момент, там, что мне делать? Какие моменты бывают, да, там посоветоваться? И тогда. Не, не уютно дома. Да или что-то какие-то разногласия, пошли там да. все время ссоримся, да. еще что-то, да, чувствую что-то не то, или устают там. Да. Что-то такое тут непонятное там и не творится. Болеть начали. Вот, тогда ваша задача не спрашивать подробности. Вы не психолог, понимаете, вам никто права не давал, без, даже если это ваши дети, бесплатно лезть в головной мозг, бесплатно лезть в госсознание. Это может делать только психолог. Для этого ему дали диплом, что он это может делать, понимаете. И э, ваша задача не сказать, да, хорошо, у меня есть вот такие специалисты, вот обратись к ним, возможно, это тебе поможет. Все. Или там своим подругам. А, конечно, есть моменты, да, мы должны их поддержать. Но ну, представьте вот психолога, если, например, пришел ко мне клиент, плачет у него, это самое. Я вот села рядом, обняла его и тоже буду плакать. Понимаете? Что из этого выйдет? Ничего не выйдет. Поэтому, а вы делаете то же самое. Ну да, там первый момент, и тяжело, вы можете так чуть-чуть поддержать. Да, если годы, там кто-то умер, это никто не застрахован. Понимаете, такие есть моменты, которые для этого и нужен и друг там, и рядом кто есть, близкий Но это же мы делаем, постоянно нарушая, понимаете? В эти моменты лучше взять и сказать, вот у меня есть адресочек, иди, пожалуйста, он тебе лучше поможет. А, мы, а вы стараетесь что делать? Это делать бесплатно. В итоге что вы делаете? Свои тараканы вы этим не занимаетесь, свои тараканы пересаживаете на, другим. И а, мы заметили, что даже вот эти вирусные заболевания, они так и переходят. Даже человек вроде бы здоров, но он является как переносчиком, понимаете? К чему приводит нарушение границ? Как мы их нарушаем? Мы человеки, возбуждаем страх, стыд, насаживаем чувство вины. Это, знаете, вот такие частые маркеры нарушения границ, вот эти три вещи – страх, стыд, вина. Мы же говорим, "Ах, как ты посмел на свою мать-то, я же тебя родила. Я сама так говорю, понимаете? или там еще что-нибудь, да, и мы а, этим, этим что мы делаем? Мы будем в ребенке вину эту. Поэтому а, нужно понимать, здесь, с чего мы учим? Потом девушка понимает, она говорит, я боюсь, что вдруг муж меня выгонит, что я недостаточно хорошая. А я стыжу своих слов, а я чувствую, что я какой-то ущерб, я все время виноват. Вот когда мои родители ругались, я часто себя чувствовала виноватой, понимаете? Ну, я понимала, я думала, что это они из-за меня ругаются. Ну это я то не хочу, потому что они свои нашли возник. Ну когда я поняла, мне стало это легче, понимаете? Поэтому есть вот эти, важно, если сколько бы вам ни лет, научиться построить, научиться построить, обозначить и защитить свои границы. Научиться отделять свои чувства от чужих чувств, свои желания от чужих желаний, свою свободу от чужой свободы. Понимаете, умение вот это выстроить. Ах. конечно, наша задача вот, ребенка научить вот этот этап такой, после этого идет социализации, Когда мы вот в подростковом периоде вот, учим человека каким-то нормам поведения, каким-то правилам. Мы ему сказали за, за нарушениях, мы сказали, какие последствия есть. Это задача родителя научить ребенка. Это задача школы научить. Это есть такие социальные институты, да, которые помогают вот этой семи, семейной ячейке на законном основании научить этого ребенка. Все. Остальное ребенок должен делать сам. А потом у него должно быть вот это осмысли, а, осмысление и осознанная жизнь. Но мы-то это не осознаем, мы-то остались там еще. Мы все время пытаемся запрыгнуть в трубу к маме, так удобнее. А маме тоже хорошо, рядом же, рядом, понимаете? Не надо никуда отпускать. Вот, вот такая получается. А мы должны его отпустить, понимаете, в мир. То есть даже если по канонам говорить, духовным, Бог нам говорит, что ребенок это твой гость. Накорми, научи вырасти и отпусти. Он лишь гость в твоем доме, понимаете? И приходит время, когда ваша задача его отпустить. И тогда из него вырастет такой полноправный, хороший человечек, который нужен будет обществу, который свернет горы, который сделает много хорошего в жизни. Понимаете? И это будет ваш вклад в историю человечества развития, в историю то, что вы как бы отдали, вот это вот из рода отблагодарили за то, что вы родились, за то, что вы за ребенка вот родили, отпустили, все. Это вот, вот так долг возвращается, понимаете? Больше никак вы его не сможете возвратить здесь еще моменты такие бывают, когда человек говорит, ну, вот взрослый, да, вот так вот еще отношения вот немножко истории расскажем вам. Дети еще бывают, если еще несколько детей, они бывают друг к другу еще по умолчанию, знаете, друг другом соревнуются. Но хорошо, если они соревнуются в хорошем смысле, а то они как соревнуются? За любовь к маме, например, к родителям, да, ну, чаще всего к маме. И как мама научила, они что делают? В детстве они жалуются. Уже будучи взрослыми, уже есть своя семья. Они начинают жаловаться. Мама, у меня сегодня так. Другой ребенок говорит, ой, у тебя это ерунда, у меня вообще вот так. Понимаете, маму в раздрает две стороны. Мама не знает, куда бежать, помочь. В итоге у нее что, дилемма, у нее давление, она, вот, знаете, она об этом не хочет думать, но на нее это все давит. Как разделиться, да? Как раздвоиться между ними. Была бы ее возможность, она раздвоилась бы, поделила бы на себя, и там была бы, и там была бы. Ну, ездить между ними, да? И до сих пор вмешивается. Хотя ей кажется, что они взрослые, да, я только помогаю, там же болит моя внучка, там внучек болит, да? или еще что-нибудь. Я только помогаю же, потому что она не осознает, понимаете, на самом деле, что происходит. Я помогаю. Они же просят помощи у меня. Да, они взрослые, они самостоятельные. Это же муж такой, он гад такой, он не дает ничего. Он еще что-нибудь там выдумывает сейчас. Тиран такой, понимаете. Но, дорогие друзья, нужно понимать, что она для чего-то. Возможно, это кармический брак, возможно, это просто... Просто нужно пройти этот этап. Для чего-то она вышла туда замуж. Она выбрала этого человека своим мужем. Ей нужно пройти этот этап. А это вот и есть вот такие невротические отношения, которые никак вот не разорвешь, да? Потому что ни та сторона не понимает, ни та сторона не понимает. В итоге ребенок, кто страдает из всех? Ребенок, который все время болит. Чуть что дома температура понизилась, ребенок болит. Ему уже все устроили, все типичные условия. Но ребенок болеет. Чуть-чуть выздоровеет, опять болеет. Чуть-чуть выздоровели, опять болеет. И иногда так кажется, такая проблема нерешима. Господи, там уже думаешь, все, если не твое вмешательство, ну как родители или там родственники, или, да, все, там уже все, развал пойдет такой. На самом деле ничего не пойдет. Мы уже до этого говорили, что мир без вас жил. Не рухнул и не рухнул. Все рассыщется. В это время что возможно дать? Здоровые отношения какие должны быть? Это мама должна сказать. Да. Я тебе могу подсказ... подсказать, как лечат каши. Это делается вот так, это делается так. В крайнем случае открой интернет. Да. Вот это сделать так. Я понимаю. А, да. Я могу в это время Петя, да, посидеть там. Но твоя задача – разобраться. Что у тебя в голове это прекрасно происходит. Идти к специалисту. А у меня есть своя жизнь. А мы здесь чувствуем, у нас чувство вины, как одна сказала, у меня там клиентка наша. И вот это происходит, а я не могу. Как я возьму билеты? как я поеду путешествовать? Мой же ребенок там погибает. Понимаете? Чувство вины такое. А в это время мы думаем, что мы спасаем свое дитё. На самом деле мы его не спасаем, мы его топим дальше. Болото загоняем, понимаете? Важно это понимать и дать. Ты создал этот вопрос, создал эту проблему, решай. Твой выбор. А у меня вот это моя жизнь есть. А, Да, кажется, со стороны жестко, но это и есть правда в жизни, дорогие мои. Если вы пока вот это не научитесь, вы будете болеть, вы будете обогащать карманы соответствующими инстанциям. А вы будете брать кредиты, закрывать один кредит другим. У вас будут вместо того, чтобы эти годы потратить на прекрасное, соседать чего-то, на свое творчество, на тот потенциал энергии, который есть, дальше вытаскивать, вы будете все это в себе давить, топить, оно будет там гнить, и оно будет вам давать вот эту болезнь. Понимаете? Которую вы никак не вылезете. Пока вы это не зазнаете. То есть вот что значит личностные границы. И ваша задача научиться это выделять. Да, от личных границ, от психологических границ, понимание временных границ, понимание границ на уровне общества, на уровне социума, на уровне государства. Понимаете? То есть как это все это строится. И когда вы это в себе поймете, разберетесь и... Если кто-то не может, это понятно, что нужно прийти к специалисту разобраться, это будет намного дешевле. Не надо на это годы тратить. Понимаете? И первый шаг сделать так. Вот мама звонит и говорит, вот что у тебя там, женушка, что-то она со мной не здоровается, что-то еще. Она меня там с днем рождения, возможно, это и так далее. Да, и начинает там ну, много чего придумывать. Ваша задача сказать, мама, я тебя люблю. Ну вот в данный момент я выбрала эту женщину для того, чтобы с ней жить. Мне нравится с ней, мне кайфово с ней. Это мой выбор. Я буду делать так-то, так-то, так-то. А ваша задача Защитить свои границы. И в первую очередь, получается, э, как бы в этом очень э, наши первые враги это наши родители, да? ну, как бы в кавычках взять, понимаете? То есть научиться, научиться отделять свое от другого. Вы уже отделились, вы уже все пережили, вам, э, слава богу, уже там сколько лет? Трехлетний кризис, вы уже все пережили, понимаете? плохо, хорошо, но вы его пережили уже. Вы уже отделились. Поймите это. Поймите, что не надо в утробу к маме возвращаться. Важно идти дальше. И тогда вы поможете своим родителям, вы поможете им жить своей жизнью, им жить, радоваться за вас, гордиться вами. Вот что происходит, понимаете? Вот такие моменты, это нужно четко для себя определить. И на этой основе потом нарушается дальше, идет э, дальше граница в работе уже, дальше происходит э, денежные границы и так далее, финансовые границы и так далее, и так далее, понимаете? И если в первую очередь у вас что-то не так, значит, это вот нужно идти к тем, таким базовым правам, границам и разбираться в себе, что же у меня там творится. Опять-таки, добро пожаловать на, на индивидуальную встречу, понимаете? Вот что происходит. То есть эти э, все приоритеты нужно разбираться и поставить по местам. То есть это называется защитить границы. А вот вы же, например, делаете как? Если вы купили дом, что вы делаете? Вы начинаете ставить какую-то дверь, вы вешаете замок, если это частный дом, вы ставите заборы. но ну, не каждый же живет, что заборов нет. Чем-то вы обозначаете же территорию, иначе же по ней начнет, что попало, ходить. То какая-нибудь корова залезет, то козлик какой-нибудь, да? Люди начнут ходить, потому что они привыкли раньше здесь ходить. Понимаете? То есть вы этим забором как бы обозначаете свои границы. Вы же это делаете... Вот это важно сделать в своей голове, понимаете? Обозначить свои психологические границы. И тогда у вас наступит такой мир, такое процветание. Вы себе не представляете. Многие болезни даже Просто так. Понимаете, какая-то материальная выгода, да? Не надо на лекарства тратиться. Вот. Поэтому, дорогие друзья, если в классике по поводу того, что то, что мы занимаемся здоровьем, да, а раньше было так. Если мы заболели, мы традиционно идем к врачу, выписываем лекарства. Вы сами понимаете, в итоге что происходит. В итоге мы вроде более-менее вылечились, но происходит дальше хроника. То есть нам ставят диагноз. Вот у меня есть личный диагноз, хронический танзелит. На всю жизнь такой хронический трензивит, понимаете? Когда-то поставили. И вы эту хронику не вылечите. Потому что ваша задача еще проработать плюс к этому. Какие-то физические процедуры. А наблюдение врача, обращение к психологу, Понимаете? А именно выяснение первой причины, а мы именно специалисты те, которые а именно работаем с первопричинами, убираем это на тонком плане. Поэтому а здесь а, именно тот момент идет, что если вот этого комплекса не будет, то и будете. А вот там, сям, по кусочкам. Ну и так не заметите, как жизнь пройдет. Что есть вот печалька нашей жизни.